Mm. <music>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 Хито Шотта, один из основателей Азиатского Тихоокеанского общества электронного парамагнитного резонанса и общества электронно-спиновой науки и технологии. 2006 was the first time to visit and uh, I already attended this ceremony uh, of Валерия Ленардо Влетьяров, Универньюз.